Твой шанс, твоя судьба Твой шанс, и ты звезда Ты с нами сцену покори Сейчас и навсегда Театр песни «Синемагия». Поехали! И снова здравствуйте! Знаете, под суперзвезду выходить на сцену вообще классно. А мы никак не уймёмся. Мы будем продолжать петь, развлекать вас. Да, Анатолий? Да. А, хочется спеть что-нибудь про дружбу? Давай нашу, Толь. Анатолий. Анатолий, за I'll uh -huh. В большой семье любили посидеть с друзьями в чайке. Все как во сне. Еще с друзьями украинские любовь. Гуляли до утра, мы вновь не сняли. Вся детвора Нас пела лишь хрипуще, встретила заря. Спасибо!